Данное И видео светучи. создано в развлекательных Пожимиться. целях, все показанное сегодня порыв. Трего! А мне семечек. А мне Димочка уже дерет всю кормилицу, блин. А с нами поделиться. О, коробки от роутеров. Не просто коробки. С новыми блоками питания. Здесь. Так это топчик. На 12 вольт нет, 5 вольт. Были бы на 12, было бы идеально Но продать они новые, можно. конечно, можно продать Все вот, забираем все Вот еще блок питания И не один А, это интернетовские кабеля а Там вот меди это. нет Да тут сейчас интернет проводят да. Так, ну, мусор убираем О, машинки Машинки такие на барахолке покупают О. Пусть даже они ушатанные слегка Но все равно их купят Нормально. Нифига себе сколько. Самое крутое, что они новые абсолютно. Ребят, тут вынос хаты. Какой-то ковер или че? А, это, это шторы. Кстати, топовые шторы, ребят, зацените. Дим, вот те шторы и в дом. Люди, зачем вы это сделали? Они взяли и специально порезали мибенды. Порезали провода? Да, специально, чтобы никто не чтоб никому ровно. не до досталось. Да, и посмотрю, что это. Вот модем какой-то. Что вот это за это старое говно? Оно еще и с антенной. <связь> Жесть. Skylink. Пушка, CDMA, Evdo, USB, USB модем. Короче, очень старый модем, который купят на барахолке. Не-не-не, это не проба, шляпа. Какая-то надпись. Да, это видно бижуте. Возьми, проверишь потом Так, у меня, короче, смотрите У меня какая-то Это плед или что? Смотри. Смотри, какой плед топовый О, ля Топчик вообще, берем Так его продать можно А вот здесь шторы у меня На продажу вот такие топовые шторы. Не, вот этих круче намного. Посмотрите, ребят, вот эти шторы с каким узором красивым. Я бы их себе в комнату повесил бы даже. Обалденные. Мне нравятся. Я их себе оставлю, а эти на продажу. Ребятки, вообще в нашей деятельности слишком много факторов, которые влияют на успех улова. Мы должны учитывать пиковое время загрузки баков, время вывоза мусора, понимание платежеспособности жителей того или иного района и другое. Все это я анализирую, в итоге получается находить крутые вещи. По данным аналитиков, российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии. Прикиньте, сколько всего можно найти на этих территориях. Но если мусорка тебя не манит, то уверен, что IT точно тебя привлечет. Высокая зарплата, в среднем 130 тысяч рублей в месяц. И удаленная работа привлекает многих. Работать где-то на пляже Индийского океана, ну это же просто кайф. Я уверен, что у тебя глаза загорелись, и ты решил кардинально поменять свою жизнь. И ты выбрал IT. Поэтому обрати внимание на аналитику данных. Это один из самых простых ходов в IT. Обучиться этой профессии и стать прошаренным аналитиком можно в онлайн-школе IT-профессии Skill Factory. На курсе «Аналитик данных» ты получишь только практические знания. Научишься использовать алгоритмы для решения реальных бизнес-задач. Поможешь зарабатывать больше компаниям, за что они щедро с тобой поделятся прибылью в виде высокой зарплаты. И не переживай, что ты не справишься. Skill Factory за руку тебя проведут по этому пути и поддержат на каждом шаге. Для этого у них есть менторы. Центр карьеры поможет составить резюме, проведет тестовое собеседование и расскажет, как получить крутой офер в компанию мечты. Поэтому прямо сейчас заходи по ссылке в описании, вводи мой промокод «Штребух» и получи 45% скидку на обучение. У Димы тормозов нет. Как он не боится ездить вообще? Дим, почему у тебя нет тормозов? Побырику объясни. Потому что фирма Zoom, которая выпускает тормоза, их спускает, сука. Ребят, вот купил он этот самокат за 130 тысяч, и все и минус тормоза. Родные тормоза Зумовские, полная шляпа, они сад со всех дыр. Тут он вообще снял суппорт, вот он висит. Короче, придется ему ставить другие. Вот Зум, видите, шляпа полная. В комплекте с Якамура идет вот эта шляпа. Ребят, зацените, что нашли. Какие огромные шкуди. Только они не заряжаются. Но это пушечка, ребятушечки. Ух ты, какой насос, поломанный правда, а не, хотя он будет Сыпай. качать, так убери ты его, эти памперсы, мне не, не интересуют они, насосик неплохой нашли, пойдет на продажу, что ты раскрылся-то, эй, закрывайся давай, китайская залупа, опа, это от машины что-то у нас тут, алюминий, все, О! Вот это вынос хаты. Вау, вау, нифига себе. Какая игрушка красивая, ребятки. Дима, лови. Да забери, ее купят. О, это же воздушный такой, типа робот. Ну, летающая фигня по полу. Она рабочая. Так, берем самые элитные игрушки. О, вот эту собаку купят. Смотри, какая классная. Да тут много всего такого интересного. Вот эти игрушки, это, я думаю, что-то недешевое. Вот такие вот. Кусочек красного скотча, ну там его мало. О, вот такие пупсы купят тоже. Пупсов вот таких вот. Куколки. А, что у нее с ногами? Жаль, что тут телефонов. Нет, ничего такого. Да тут это с детского садика, походу. Тут три пака. Три пака игрушек. Тут их дохрена. Офигеть. Вот еще игрушки. Буду накидывать в эту коробку. Короче, нормальные игрушки, которые можно продать. Потому что их тут очень много, реально. Мишка одноглазый. Вот эти штуки. Ну, вроде целое. Вот это вот может кто купит хз. О, это стич или как его там смотрите, его, наверное, тоже купят, красивый он, вот такое, не, он какой криповый, жесть, он такой очень криповый этот ребенок, это вот здесь детский садик, вот он, и с него это выкидывает, вау, вот это, может, купят, а это что, Он калейдоскоп, о, машинка хорошая, целая, капец, вот такое выкидывает, вау, какой мерседес или что это, а вот от нее пульт прикинь я нашел от машинки этой. О, этот Шлю... слерпи, слерпи или как Фёрби. вот он? Ферби, вот он Ферби. А как он работает? Да я понял, а как его включить Ферби вот этого? Ну ладно, берем. Ферби это топ. Это я точно. Ой-ой-ой, такое? страшная игрушка, Дим, стрёмная игрушка, стрёмная. Посмотри на нее. Ра, криповое все. Тесно, а такое кто-то купит? Дим, стул купят? Да он огромный, просто его вести неохота. Он очень большой, он много места займет. Вау! Кто это забыл, как его зовут? Ну его купят. Это телефон? Чарон, baby, Чарон, baby, Чарон, baby, Чарон, baby, ребят, Чарон, бейби. на тайпсисечке, Чарончик, baby. И катридж даже есть для него. Шарон Бэйби, вот он. Испаритель вот от Шарона Бэйби. Вот чехольчик Шарон Бэйби засунем. Неплохая находка. Его можно продать рублей за 800. Шарон Бэйби вот этот. Шарон Бэйби. Шарон Бэйби. Вау, кукла драная. О, вот это целое. Купят. Так, пони. Вау. Вот это купят. Так, вот это купят, наверное. Самые целые игрушки, короче, беру. А там купят, не купят, хз. Ой-ой-ой-ой, нифига себе. Пушка вообще, топовая игрушка. Вау, нифига себе, смотри, какая тема. Тут игрушек вообще капец. О, это же этот, лунтик ебучий, блядь, лунтик. Вот это кормилица достойная. Много тут баков. Так, тут какой-то голяк, а вот тут интересно. Мешок для находок. О, найки. А Рик? Похоже на Рик 37 размер. Прошитый. Да, Рик, чувак, топовый. помню, у кого такие кеды были? Я не помню. Рикки Морти. Это Венс или что? А, Кроп. Ну, Найки топ, чувак, реально. Видите? Короче, ребят, зацените. Найки, какие топовые. Прошитые, оригинальные. И Рикки Морти кеды из Кропа. Тоже пойдут на продажу, на. Лампа, кинь мне. Капец, так это офигеть, она работает. Капец, какая лампочка, ребят, огромная. Видели хоть раз такие? LED Power 65 ватт. Обалдеть. Эра. Будем брать. Вдруг работает. На улице холодно, решил приодеться из помоечки. И пиджак свежевытащенный. Весьма к теме. Да, ребят, топ стиль. Шорты, спортивные кроссовки, пиджак. Дима на стиле, как обычно. Но зато тепло, правильно? но ну, Реально прохладно вечером стало в Краснодаре. Осень как бы наступила как-то резко. все пацаны, есть хоть что-то интересное? Матрица битая от ноутбука. Угу. Шляпа. И я вижу топовые находки. Подожди, а это что? Матрас? Так, удлинитель. Хороший. Ой-ой-ой, интересный берем. Okay. Это домой. О, для телефона сумочка. О, даже молния работает. Чисто это для спорта. Телефон подвешивать. Смотри, Дим. Она еще тянется, резинка. О. Смотри. Может, оригинальный провод. Похоже, кстати. Стойка, да, я сейчас скажу. Паль. Ну, может, рабочий, возьми себе. Он просто с виду как, ну, хороший. Водка. Да ну нахер! Чуваки! Обалдеть! Тут почти литр водки! С досад. А, нет, понюхай! Не, какой-то лимонад там внутри. Бля, я так обрадовался, думал, водка. Опожди, попробовать надо. Может это водка такая? Она он дринг какая-то. Дай, Мише, кто-нибудь глоток. Ну убери, она упадет. Попробуйте. От зубной щетки зарядка. Опа. Да ну нахер! Саважи Диор! Это мини, Ребят, духи полные, соважи Dior. Диор. Смотрите, видите, полные. А ну проверим, паль не паль. М -м, не похоже на паль, ребят. Запах обалденный. Да, магнитится. Вот, смотрите. Вот, смотрите магнитится. Сова же Диор оригинальный. Вот медь. Или я может зубную щетку сейчас найду, эту электрическую. Бусты. Изи -бусты. Смотри, шнурки рефлективные светятся. Слушай, качество топовое. Рефлективные шнурки нужны кому-то? Они светятся. Вон. Там подошва. Только я второго не вижу пока. Ребят, вот такие саваш Dior стоят новые вот столько. Здесь полная бутылка. мне на халяву с помоечки. процентов оригинал. Видно сразу. Все номер, все качество видно, все четко. Видно, что не паль. Помоечка радует сегодня. Во мне просыпается азарт. Что это у нас? Чайничек, ну, заварничек. Целый. На, берем Давай. в коробке, продадим. Прикинь, вот коробка от этих Саважа Dior. Вот, ребят, смотрите. Саваж Диор коробка. Вот все номера и так далее. Видно, что это точно Арик. Вот коробочка. Ля, какой рюкзак хороший. О, так он хороший и целый. Бренд Херкчел какой-то. Хер, Хер какой-то с помойки. Смотри, молния работает. Он как новый вообще. На выход бери. Вообще как новый. Рюкзак Ребек, ребятки. Ребек. Оригинальный. Прикинь, оригинальный. Целый. Тупо целый ребек, это мини. Топовый ребьёк, ребятки. По помойкам как раз ездить. чтобы я вот этот не ушатывал. Потому что это у меня на выход вообще. Вот, так кто-то даже эти бинты эластичные. Кто-то спортом занимался. На тренировке ходил с этим рюкзаком. Молния топовая, ребят. Ребьёк. Вот такой рюкзак новый стоит. Вот столько. Дай мне тот. Дай мне тот. А вот такой рюкзак новый стоит вот столько. Он реально как новый. Его постирать и вообще будет в идеале. Вот и этот. Второй буст Ребят, Миша влетел вот эти тапочки, изи бусты с помоечки с рефлективными шнурками. Смотрится вообще топово. Там, правда, подошва треснута, но для помойки пойдет. А вот его старая обувь, посмотрите. Но ну, им жопа откровенно А Вот эти намного круче вообще. Топ. Помойка бывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я тут вижу? О, воу-воу-воу-воу, капа! Да ладно. Блин. Оригинальная, чуваки Реально, Капа оригинальная сумка Драная, правда, капец Но для помоещик пойдет находки возить Обалденная сумка вообще Особенно для находок Хорошая Жаль, что дранная, Капа Краснодар, смотрите, написано Чуваки, у меня топовая сумка для находок На колесиках Капа Кстати, зацените, ребятки Какие мы часики нашли Котлы огромные Михаил Корс. Только вот они паленые, не оригинальные. Но на барахолке за 100 рублей продадутся. О, детская коляска. Прогулочная, легкая. Бутерброды. Ой-ой-ой-ой. Пакет бутербродов с рыбой, походу, свежий. Капец. А ну-ка держи. Сейчас проверим. Ну, отложи, пока я вылезу. Но травануться рыба это тоже так себе удовольствие. Это очень печально может оказаться будем верить что это нормально там все ой, ой ой ой ой ой техника тяжелая не что-то такое ой -ой -ой, ой ой ой это бутербродница блинница что это прикинь тут даже вилка в разобранном состоянии с отверткой советской в комплекте что это от кусок силикона а для чего это от чего точнее а что это делали Прикинь, от чего это? Это, не от этого, а от... это на пузо какой-то лепили или что? Может, ее тут делали? Какое-то непонятное, что это. Можно сделать самопальную дырочку? Вот силикон уже есть. Где вот от этого силикона, ребята, изделия? Где оно? Мне бы очень хотелось посмотреть, что это было-то. Что делали-то? Что заливали? Дим, смотри, надо кружка, чашечка. А это для чая. Это для зубной щетки. А, точно. А, а вот зубная щетка. Но ну, насадка чистая от нее. Итак, ребят, дегустируем бутер с помойки с рыбой. По виду огурцов могу сказать, что они как бы не первой свежести. Вчера, рыба не свежая. Вчерашние, наверное. Не, поза вчерашние они по виду. Руки надо помыть, вообще, если хавать. Итак, ребятки, нюхаю вот эти бутербродики. Хлеб очень мягенький, свежий, Они с маслом и рыбой красной. Ну, зелень подпортилась. Вот про рыбу не могу ничего сказать, потому что непонятно. А ну-ка. Бомба. Погнали хавать, проблем э -э Огурчики, видите, подзавяли. Помоечка кормит, ребят. О, а у меня с ветчиной, кстати, попался. Да? Да. И с сыром. Вау. Зелень-то выкидывай. Не надо, я вместе с ней все съем, прекрасно. Так зелень уже испортилась. Ничего страшного, попуку и все. А питательные элементы провалятся куда нужно. Помойка кормит ребятки, от рыбы очень хорошо. Поднимается очень интересный орган. Нам-нам-нам, нам О, топовый куртец. Не лежит, а висит. А, женский, бери-бери-бери, на продажу сейчас осень. о Нормально, еще и насадочки от него, смотри. Проводной пылесосик, пылесосик ништяк. Все тут, вот такие вот, смотри, хорошее состояние. Вот такие неплохие. Это металлический шприц, обалдеть. Нифига себе, смотри, какие штуки. Бабушки купят вот это вот, это на стенку вешать. О, детская вот это купят, Комбес. О, норматив, аксения, нормально еще, на продажу. Вид у него топовый. О, мыльно-рыльная. Нормативчики. О. Так, пацаны, кто там на, по мыльному рыльному? Давай. Опа, нифига себе, какая кошечка. Вот это купят для интерьера. Какие-то книги непонятные. Happy English. Счастливый английский. Happy English, интересно, купят вот такой. Я так его учить не буду по книгам. Нифига себе, банка с чаем. Видим, какая баночка. Чай черный с соком имбиря. Кстати, забыл сказать, ребят, вот такой пылесос стоит на Авито вот столько. В целом неплохая прибыль. По-любому он рабочий. Вау, какой чемоданчик. Там что-то есть? И он легкий. Можно находки в него сложить и повести. И продать, кстати, даже получится. Он целый. Да он за тысячу отлетит со свистом. Катается. Вообще хороший чемодан. Вот он рублей за 800 спокойно отлетит на Авито. Будем забирать. Ребятки, кто еще не посмотрел ролик, который записал мой друг, где он показывает, как обыграть игру и заработать деньги? Поторопитесь, потому что каждый день из нее выносят приличные суммы. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Многие мне писали, что с 1000 подняли по 30-40к. Поэтому, ребятки, не упускайте свой шанс. И переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Пока эта тема работает, нужно ее доить и выносить оттуда бабки. Там колонка колоночка Вот увидел Свен да. шляпный Ну она как новая, кстати О, вторая Так это можно забрать Тут надо просто проводки подключать А тут кто-то специально их порезал Они все порезанные, прикинь специально? Да, падлы, а Урод Вот кто режет технику специально урод. А так-то вообще мы затарились, ребят, посмотрите, как самокат забит. Просто капец. И я как-то еду. И у Димы тоже. Просто помойка дарит много находок, поэтому надо их куда-то складывать. Вот паленые найки, шляпы. Кто-то, я смотрю, тут уже полутался. Он улики от конкурента я смотрю. Вот. Машинка для инструментов. Опа! Какой дракончик. Какой крокодильчик. О, вот они, те все игрушки. Нифига себе, танк какой. Слышь, Дим, смотри, танк какой. О, смотри. Ой. О, флешечка на месте. Видеорегистратор. Видеорегистратор, пацаны, нашли китайский шляпный с флешкой на 8 гигов. Да его купят на барахолке. А он, кстати, да, поплавился. Это от жары, походу. Реально от жары. Да, я думаю, от жары. На солнце машину оставили и поплавился. Ну, Диктик тик кормилица. Диктик, кормилица. Вот она. Вот она кормилица. вот это посылки отправлять. Дим, тут столько этой наполнителя тебе для посылок. Хочу найти сегодня много техники классной. Яблочки нормальные. Опа, нифига, как новые реально ботинки, так это это кто-то в этом работал или что, что за штаны такие, нифига себе, так это спортивные, блин, можно мне их, Димон, мне они очень нравятся, мини, Димочка, можно мини, вау, топовые, походные, так это походный набор, топовые штаны спортивные, ребят, реально как новые, бренд непонятный, ну, не дешевые видно. Короче, не с рынка. Спортмастер или чё. Левчик с пушапом. Ну, это такое. Вот обувь, смотрите, с этими штанами О, была. Это... Набор походный стопочки, вот. Вот это флисочка, вот это набор походный. Она тебе будет большая, Дим. Это вот штаны, вот эта флисочка, это набор. Для этого на ноги одевается. Да, это на ноги. На ноги, чтоб. Так оно новое, прикинь. Так, аксессуар для занятий спортивным туризмом — гетры на обувь. Это гетры на обувь новые с биркой. Вот какая-то. Кружка тоже походная, да, 400 миллиграмм, вот, стопочки, а это что, дождевик походный, Дим, это все, я это все куплю у тебя, мне надо это в походы, мы в походы в горы будем ходить, это мне надо, набор походный, штаны, футболка, походный костюм, на ноги эти штуки, бутылочка, вот, поход. И рюмочки, смотрите. И вот Термо еще термоодежда. Обалдеть. Вот это помойка О -о -о. порадовала. Обувь, жаль, не мой размер. Но ботинки, это вот тоже по горам бегать. Крос-контакт. А у тебя людей. что? А, для рюмки? Для рюмки какая-то вороночка. Я не знаю, для чего это. Что это вообще? Что -то Походные тоже. Вот, да, тоже в походы ходить. Это все одной фирмы, кстати. Такой набор походный, короче. Вот, крем от загара. И тоже... Ауэк Чуа, вот да, нож всего, да. пластиковый, походный. Капец, походный набор налутали. Ну, давай я флиску, мне Эй. штаны. Поделили находки, короче, ребят, нормально. Помойка дарит, походные аксессуары. А, кстати, это лифчик Виктория Секрет. Виктория Секрет лифчик. Да, возьми лучше. Может кто купит ну, пакет Лусил. Нифига себе, да тут элитная алкашка. Или что это там внутри? Какая-то сгущенка. Что это такое? Смотри, Смотри что это трусы, Дим, нафиг они мне. Вот это что, Дим, попробуешь? Там какая-то жижа непонятная. Вот, сумку на продажу бери. А не, не бери, она облезла. Понюхай, что это? Это как будто со сгущенкой водку смешали. Попробуй. Не пей. Просто попробуй выплюнь. Скажи, что это. Короче, я попробую вот эту жижу непонятно. Да нет, это просто сладкая сгущенка. Без алкашки. Кормилицы, кормилицы, кормилицы. Где техника? А, пыца? О, неси. Ну отложи. Пыцу, пыцу. Люблю пыцу. Пыца? Нет, чувак, она засохла, Это пыться, она засохла, вот, вот, стучит, она засохла. Дим, есть пыться свежая? Тогда я так не играю. Мы эту кормилицу чуть не пропустили. О, тут кто-то разорвал вы нас с хата скажите что там проигрыватель чемодан для проигрывателя Ой-ой-ой, я все сказал видишь я как чувствовал шейная машинка ребят подоль 142 модель вот столько она стоит на авито вот она в полном комплекте даже педаль есть даже чемодан есть вот провода электрический мотор топчик забираем. Ну, чемодан чуть-чуть подушатался, но ничего. Пошечка просто в ребятке топ. А Дима не хотел на эту помойку заезжать. А я этот чемодан приметил сразу. Ты накинулся, но я его раньше тебя увидел. Понятно? Так что эту швейную машинку мы будем делить пополам, жука. Что тут у нас? О, топовый мешок для находок. О, елочка топовая, Смотри. Топовая елочка сложенная. А зима-то не за горами. Вот елочка. Я не пойму, тут в черных пакетах вынос с хаты или что? Сейчас проверим. Дима говорит, Кеды нашел Кельвин Клайн. Дай я гляну. Какой оригинал ты что с ума сошел? Ну, качество, да, хорошее. Но им жопа, даже если это рик, это просто ну, шляпа полная. Ребят, ну, вроде бы... Да, кстати, да, Арик, Кельвин Кляйн, блядь, шляпа. Нам надо, если Кельвин Кляйн, то в идеале новый. Что? Лазерная указка. Жаль, что она не работает. Лазерная указочка в ребятке. О, о, о, о, о, с колесиками. Ребят, кеды с колесиками. Зацените. Вот эта пушечка как в ребятушечки. Их взяли, порезали, у суки суки порезали Оригинальные 35-е Найки, как новые, взяли, порезали. Ой, твари, ой, твари, ой, твари. Сука, ненавижу таких людей. Ребят, зацените, Адидас оригинальный, взяли, порезали. Ой, твари, а. Даже шлепки ебучие, зарыганные, сука. Сука. Просто, блядь, кинуть вот так в ебучку. Та, которая это выкинула. Она, в принципе, имела на это, конечно, полномочия. Но зачем так делать? Ведь... Помимо нас тут еще роются те люди, которые реально нуждаются в одежде, у которых нет одежды. Мы-то не нуждаемся, потому что мы в помойках очень много находим, у нас такие запасы одежды. Но есть те, которые реально люди нищие. Не успели подъехать, тут уже, я смотрю, найки оригинальные, как монархи. Ой, у меня такие же, кстати, только рассветка другая, оригинальный. 43-й, блин, на меня маленькие будут, на продажу пойдут. Какое? Где ты увидел, что это Арик. Бирка шляпная. Это паль. И жопа подошвы. Ты что, обсираешься, Димон? Это от находок у тебя все. Чердак срывает. Лоточек. Так, изи бустик. Изибустики вот эти пойдут на продажу. Даже с треснутой подошвой. А, не, ну тут жопа прям ей конкретно. Пальто сейчас на осень будут покупать. О, стой! аккуратно, у меня бижутерка вывалилась, куда руки чеку, блядь. духи и пробничек, сережечки вот они, комплит, вот еще сережечка, сюда не лезь, о, чехольчики на iPhone 13 Pro, ух ты прикольно, только это на Pro Max, на огромный, ненавижу эти Pro Max. вау, колье, аля жемчуг о, для Apple Watch браслетик, прикинь. Может даже оригинальный хз. Для Apple Watch браслетик. Как же вы давно не попадались уже. О, весы напольные, Тефаль. Ну, это покупают. Нормальная тема. Нет. Вот это топовые очки. Да. А что это там, детское все? Смотри, у меня очки топовые. Пистолеты. Очки, пистолеты. Неплохая. А, вебка. У меня такая была. Она в HD 720p снимает. Logitech. Неплохая реально вебка. Logitech HD 720p. Ребят, столько вот она стоит на Авито. Ну а нам бесплатно из помоечки. Так, кормилица, ребят, топовая. Мы тут в прошлый раз нашли компьютер. О, и в этот раз тут тупо пакет с техникой стоит. Не успел подойти к кормилице. А тут вынос хаты, смотри, какой-то. Милк, шовер, гель. На, сперца, на. Ты сюда вот это не смотри. Полярис, да, полярис. О, форма для выпекания. Вот эти формы берем. А это у нас варочка, чувак. Так это можешь себе оставить. Кофе молотый находишь, понял? Сюда засыпаешь и кофе делаешь. По-любому рабочие. Так в пакете и заберем. О, чайничек в коробке. Новый купили, старый выкинули. По-любому. Смотрите, вангую. Ну да, вот он. Шляпа металлическая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чувак, нифига себе. Вот это красота, это тебе домой. Обалдеть, какая подставка для ножей, ребят. Она еще и крутится, вот смотрите. Крутится, а вот ножи внутри вот такие неплохие. Вот это наборчик у Димочки теперь есть, топчик. Помойка радует нас часто. А, вот и точила. А вот точила для ножей, вот. Чик. Помоечка как балует ребятки. У меня тут он, тут волбухон. Обувь вон, вон, обувь вон. О, пума. Кроссовки порваны, жаль. Пума. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тортик какой интересный, а? Я хочу его. Белорические торты. Срок годности какой. 1 сентября. Ой, так ему жопа. Сейчас уже август, правильно? 7 дней торту, да, 7 сентября сейчас, но это жопа Дима, можешь понюхать? Вот очень хочется мне тортик. Блин, ну 7 дней, я не знаю, наверное, лучше не стоит рисковать. О, еще тортик, прикинь, тортовая помойка, вот 1 сентября тортик, ну видно подзасох. Куда тут столько тортов, не пойму. Тортовая помойка, какая кормилица забитая. Всяким интересным. Так, надо поаккуратнее, чтобы тут не насорить. Опа, что-то там припрятали, я заметил. Вот что-то вот тут вот припрятали. Дима, здесь солнечные батареи. А я думал, солнечные батареи. Вон тут медь, смотри. Нифига, теплый пол, ребят, зацените. Ни разу не находил его просто. Подумал, солнечные батареи. Электрический, да, это теплый пол. О, топовая шкуди, зарядочка это c О, одноразочка. Прикинь, она рабочая, она работает. Я как будто кто-то потерял, она как новая. Помойка скуривает ребятки. Вот это вообще не одобряю, это очень зависимость вызывает. А что это у тебя там? Я думал, там у тебя ствол Ты со стволом не ходишь? Нет. А что это у тебя тут? Я постучал, как будто ствол Или чё? это хобот у тебя? Откуда у меня сзади хобот? Ну может такой большой Ребят, как вы думаете Это у него там хобот или все-таки пистолет? Ребят, посмотрите, кого мы в помойке увидели Голубек Вон он сидит и шатается Наверное, помирает Через пакет. Рука ведет не Не бойся-то. Он очень старый и больной. Он заболел. Это не птенец, вроде как. Это птенец, птенец это? Вроде это птенец О, Его едят какие-то какие мухи. Во, все, отпускаю тебя. А, все. Это птенец? Больной орнитозом голубь. Но я его просто выпустил, пусть бегает все. На то в помойке он бы так и не вылез отсюда. Все. Голубек. Не переживай, ты все наладится, вылечишься. Ну тут да, голубиная помойка, тут их, они обитают, живут и едят вот с ресторанов. Ой-ой-ой, так тут вы нас с ресторанов, банки с чем-то, это кто-то выпекает булки. Вот смотри, краска. О, еще краска. Вау, так это дорогая. Зеленая, вау. Офигеть, так тут даже он. Еще что-то есть. Вау, топовые металлические уголки для полки. О, вау, шоколадные эти пончики или чего? Обалдеть, выпечка свежайшая. Не наступи, Дим. Ой-ой-ой, как тут булками пахнет с этого пакета. Ребятки, я сейчас буду дегустировать круассаны с помойки. Беру первый круассанчик, они очень свежие вроде как. М -м -м, такая где начинка? ну это с шоколадом. А этот ленивый, бед начинки. Вот он, шоколад, вот, вытекает. Вот. Вот топовая кормилица. что -то она так разорвана. Вс жесть. Конкуренты ебучие. Блять. Ты кто да, такой нахуй? Что я? за хуйню? Ты шо у нас конкурент что ли? Да. Тоже роешься? Да. Здорово, блин. Поделишься помойкой? Говно вопрос. Хлебушек и шут. а Есть что-нибудь? Жахнуть, выпить? Алкоголя на это? Да. За рулями. Да, Я ушел. Какие там? Я видел какие. Я знаю даже, где вы были. А вон на следующий бутербурге. Ну да. Ой, я поехал. Отдыхайте. Ну, Касич, что-то. Васяк. Стрёмно, да? Да, да, да. Привет. Нормал. А ты как? По тихой грусти? Кто тебя в ухо ударил? Что-то кровь у тебя там. В ухо кто-то тебе дал. У тебя кровь в ухе. Ты как, как здоровье вообще? Нормально всё? Не? Все нормально. А, блин, о чуть мопед. Мотоциклы не съёшь. На, подержи, металл Парашюты Два И кирпичи О, это XXX Тенсион Либо скинулся Если не раскроется И улетел Прямо на землю так И все Бах Стой, не двигайся! Ты заминирован. Ну, бля, а ты думаешь, я шучу, что ли, сижу здесь от них уделать? Блять, страшно. Ты друга подцепил. Он откуда вылез? Витек, да ты чё развел насекомых? Это твой друг, это твой карманный. Он в карман карман карманный. Потреб штаны! Он в штаны полез! видео делаешь? Ну. Ты зачем его съел? Нет. Он просит помощи. Сейчас он слипся, там Он просит помощи. Ух ты, блин. Красавчик. Вот кормилица очередная. О! Как дарит а на суши. Нифига себе, так они вроде хорошие. Смотри, какие на вид аппетитные. Как свежие как будто. Я бы поел. Меня Откры... см... были? Да, меня смущает то, что они вот так лежали. Тут тараканы бегают. Вот тут, да, что-то такое. Вот зубная паста. Смотрите, ребят, президент классик. Представляете? Президент классик, вот. Целая абсолютно. Даже внутри видно, что там находится. И сумка от фирмы борг это дорогая очень бытовая техника борг вот зубная паста новый жемчуг только кстати посмотрите внутри как она какая она некрасивая эта зубная паста что-то смущает меня о скраб топовый я таким пользуюсь для лица вот ищу мыльно-рыльная